А вы, не можете меня просто умолить, Если бы не я, у вас бы вообще ничего не было. Что? Сам ты идол? вы еще пожалеете. Теперь настало ваше время, мои маленькие дружки. Эти твари заплатят мне сполна. После того, как они меня кинули, я им покажу, что они не зря спонсировали мои эксперименты над мертвыми животными. Идите по мне, мои маленькие. Почему вы меня не служите? Нет, нет, нет, нет! Господи, как я устал, Тем а чем я работаю? О боже мой, это же голуби-убийцы! О нет, это же голуби! О нет, голуби съели ребенка моей бывшей жены. Мне больше не придется платить элементы. О нет, голуби. Здорово. Меня зовут Илюшка. Альберт, еще раз. Так, что скажешь? Такая тема, пацаны. Ну. Сеструха у меня есть. Четверная. Так. Заболела она, серьезно. По Че полной. Чем? Это венеричка какая-то. Ну не суть. Ну? Короче. Клизмы нужно делать зарубежную. Много стоит. Так, и что? Ну, подкиньте. То, что может нет Ты кто не такой нет. что в да. давай вообще илюшка альберт ладно мужики пошел я давай давай еще надеюсь что тебе сейчас голуби нахер сожрут да иди чтобы отсюда у тебя голуби сел, вы несете сами? я пошел пошел давай. отсюда давай. иди вот типичный попрошайка да вот такие всегда здесь подходят да. и просят какую-то дичь лизьми не сейчас я таким счастный. всем желаю чтобы голуби их сожрали на. вообще заклевали до смерти да мне благовольствует, что ты, Асхаб, Альберт, вот мы друзья, и мы не ведемся на вот этот лохотрон. А что ты смеешься? Я не вижу ничего смешного. Мне наоборот грустно от такого. Ты дурачок какой-то. Нет, какой-то больной. Действительно. Ну что, Асхаб, какие ваши планы теперь? Поедем отдыхать. Здорово. Привет. Здарова. Что вы хотели? Меня зовут Илюшка. Привет, Илюшка, а мне Крюшка. А я Алина. Здорово. Короче, тут такая тема приключилась. Так, слушаю внимательно. Приехал я сюда, значит, ну, сюда. Угу. Деньги кончились, понимаешь? Осталось. А дом там 500 тысяч километров до дома. Я, кажется, понял намёк. Вот. И у меня, у меня надо? денег не хватает на обратную дорогу. Как думаете, вашу мне подкиньте? — Чувак, ну, прости, нас таких денег точно нет. — У нас самих нет. таких денег нет, мы люди со средним достатком, нам деньги очень нужны. — Ладно, рад был не... пообщаться. Пошел я! Илюшка, в дорогу! Но Давай, удачи тебе! — удачи. Че ему надо было вообще? Деньги какие-то, блин. — Да, чувак У нас чувак денег, денег да. особо нету. — да, б... Сами бедные люди, да? да. — Да, сами бедную им, блин, смотри, как бедную вообще, блин. Да. — Намели совсем. — Студенты. нечего даже одеть. Студент. Я отсюда, я отсюда, я отсюда, я отсюда, я отсюда, я Ну и где, блин, Синтия и Дэвид? Я пришел сюда, а их тут нет. Договорились же встретиться прямо вот тут. Вот здесь вот. Или я раньше всех пришел? Да не, такого не бывает. Мне кажется, я догадываюсь, что произошло. Наверняка Синтия убежала вместе с этим чертовым банкиришкой. С Дэвидом. Нет, чтоб со мной убежать. Чем я хуже? На бизнес-тренинги всякие ходил, бизнес-молодость посещал, что там еще было. Было много чего. Всего и не вспомнить, к сожалению. Но факт остается фактом. Чем я хуже гребаного Дэвида? Не, а чё, блин? Все выходные, что ли, теперь тут одному тусоваться? Замечательно, блин. Сиди теперь их и жди, блин. Даже позвонить не могли. Да и я не могу. Телефонов нет. Комары эти еще, блин, запарили. Сколько их тут? Миллионы, что ли? Птиц бы сюда побольше. Чтобы переклевали их всех нахрен, и все.